Можно мне красный диплом, а? Привет, милашки, вы на канале Кейтен Вы видите, кто сегодня со мной. Мой незаменимый помощник, Алёночка. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Хлопаем. Здравствуйте. А это значит, что сегодня, в день 1 сентября, я предложила Алёне опозорить меня до конца. Мы решили опуститься еще ниже и проверить мои умственные способности, точнее школьную программу спустя очень много лет после того, как я ее закончила. Так что сегодня я буду отвечать на школьные вопросы. Итак, давайте начнем. Мне, если честно, страшно, потому что я чувствую себя тупой. Не но... буду тебе подсказывать. Все будет честно. Исключительно честно. Она мне сказала взять ручку в листик, но мне уже, уже, мне уже это ты? не нравится. Пока, пока. А, значит, вопрос с географии. У меня было 12 баллов по географии. Сейчас смотрите, как я буду поговорить. Примерно какой процент поверхности Земли покрыт океанами? 80. Шестьдесят четыре, восемьдесят три, семьдесят один или пятьдесят пять? Семьдесят один. Думаю, семьдесят один. Не знаю. Ты права? Да? Ну, да. <смех> я знаю, что много воды. Ну, у меня почти я... как человеке. Я... <смех> да, больше я что-то думала, что 81. Ладно, это полезли. Это мне а это... под А у меня уже проснулся отрезание. А второй вопросик. С анатомией. Сколько всего зубов у обычного человека? У меня не было анатомии 32. Была у тебя анатомия в 11 классе. Может, два урока было. Я знаю а, телекарточку, да, зубов. А уже. так она получше, на два равнения. А, так это, блин, все знают. Не уверена. Ох, не уверена. Едем? Да, да. Каким символом обозначается химический элемент железа в периодической? А, варианты ответов. Давай варианты ответов ты посмотришь. Я какой-нибудь. Где? Не будет вопросик. Ответики вот тут. Ферм, ты безгранично права <смех> химия вообще Слушайте, я реально думала, я буду позориться, но да ладно Угадала Давай, задай такое, чтобы я прям в хлам Биология? Раз у тебя не было анатомии <смех> В какой органели растения происходит фотосинтез? Хлоропласт, хлорофил, лист или цитоплазма? В какой органеле растения Органелла. Ну, растение... Это часть растения или, или как клетка называется в растении? Ну, вот Вообще в листиков, а в средине? Ну, органелла. Да. Ну, видимо, это что-то помельче. Ну, я да. думаю... А, ну, а как, орг... как понять, Это как орган, типа, ну, листик тогда. Это вопрос биологии, блин. У меня посложнее был вопрос. хромосомы, все дела. А, тупень. В какой растения происходит фотосинтез? Хлоропласт. Хлорофил, ага. лист или цитоплазм? Хлоропласт. Он такой существует вообще? Ну, я предполагаю, значит где-то в Хрен с ним. Хлоропласт. правильно. Она опять угадала. Фотосиндез происходит в листьях растения, в крошечных структурах, называемых хлоропластами. Пока мне везет, я угадываю просто. А давай это купим в лотерею любителей. Вопрос из физики. Вы О, можете видеть свое отражение в зеркале, потому что свет преломляемый, отраженный, дифрагированный или поглощенный. И здесь мы привыкли в зеркало, ты видишь в нем отражение, свет туда Они падает... Так там же что у тебя есть поглощение, отражение, еще Прилом... свет сюда. преломляемый, отраженный, дефрагированный или поглощенный? Mm, совсем, чтобы было так просто. Ну поглощенный, скорее всего, это его поглотило mm -hmm. не пускать. Дефрагированный я в душе Тайми... ну, там, нельзя. У вас mm -hmm. тебе нагнали. Накануло... <свят> преломляемый или отраженный? Свет. Mm, если мы видим отражение, то отраженный. Но преломляемый это, это как? Я пытаюсь просто визуально это представить Мы с тобой, хорошо вместе отвечали И мой ответ отражен, отражен. И ты снова пробел Гладкая поверхность отражает цвет, поэтому вы видите зеркальное отражение себя Шероховатая поверхность рассеивает Вернемся к органеллам и их клеточным нахождениям. Какая клеточная органелла отвечает за производство белков? Варианты ответов Рибосомы Ядрышка, митохондрия или липиды? У меня есть два варианта Ну, давай. Первый, что там? Рыбосомы. И митохондрия. я запомнила с биологии. За что не отвечают? Митохондрия, это, наверное, что с делением связано. Я не знаю. Смотри, не меня обрезать придется. Еще раз. Какая клеточная органелла отвечает за производство белков? Риб, рибосомы, ядрышка, митохондрия и липиды На липиды похожи. Липиды, пептиды, углеводы я душу и не знаю а, а ты? Давай А мне так страшно ошибиться Ладно, люка-люка дать из 10 выигрыш А сколько вопрос? Здесь 10, у меня еще есть 10 Значит, и будет... будет бонусных 3 В общем, я сейчас на Угад, потому что я вообще не помню. Я выбираю последний ответ. Но я уверена, что там не он. И сейчас узнаю. Та-дам! Нет. Это были все-таки рибосомы. Вот, первая Она производит белки необходимые клетки, а также те, которые экспортируются в другие части. тела. Каково? Каково общее название членов класса теплокровных яйцекладущих позвоночных животных? Давай еще раз, потому что еще здесь раз. много очень. Каково общее название членов класса теплокровных яйцекладущих позвоночных животных? Животных. Животных. А, Земноводные, вот. птицы. Рептилии, млекопитающие А кто такие млекопитающие? Мы с тобой Ну мы эти, откладываем. Земноводные, птицы и рептилии Блин, они все несут Ну кроме птиц они не считаются Хорошо, тут подсказка Тепловодных Тепловодных Теплокровных Теплокровных Ну животных же, они не птицы Значит, как птицы относятся к животным, я тебе так всегда скажу. Слушай. А кто-то наполнительный бонусный был? вопрос. кто первый был. Земноводные, птицы, рептилии и млекопитающие. Калинии, рептилии, земноводные, А земноводные? А я там знаю, они разные бывают. Черепахи И тоже живут. с Ну Вот видишь, они разные бывают Курица а там, да, теплокровные курица. Ну, вариант птицы, курица. я так понимаю Птицы являются представителями этого я класса Я 30 да? лет жила не знала <свят> <свят> это курица это животное? <свят> Восьмой вопрос Когда новое вещество сформировано с различными свойствами, не похожими на первоначальное вещество Еще раз <свят> Когда новое вещество сформировано с различными свойствами, не похожими на первоначальное вещество, угу. это называется угу. физическое изменение, закон термодинамики, кинетическая энергия или химическое изменение. Какое Химическое процесс? изменение. Я даже не буду объяснять, просто пальцем небо. Ты прекрасно тыкаешь пальцем да? в небо. Химическое изменение необратимо, потому что молекулярные свойства были изменены. Например, когда влага в воздухе встречается с металлом, химическая реакция заставляет его заржаветь. Дальше, давай, вопросик по Да, девять из десяти. Что является самым жарким элементом в структуре планеты Земля? Yeah, yeah. Мантия, внутреннее ядро, внешнее ядро или кора. Внутреннее ядро. Хотя внешнее может быть. Не понимаю, как она делает. Но да. Ученые оценивают внутреннее ядро Земли, пожаря с Солнцем. Последний десятый с первой партии. Да, с первой пачки. Большинство организмов зависимо от какого из следующих источников энергии: деревья, фотосинтез, солнце, ветер. Организм? Да, вот мы типа все вокруг зависимые от чего? От солнца. Логично. Это правильный вопрос. привет. Какие же существа жуют желудком? Кошки, куры. Раки, Псы. ну кошки, Ох, как много подходит. Входит. Так нет. еще раз по очереди. Первое кошки. Ну, кошки живут там, живут, живут. Дальше куры. Логично, у них нет аппарата, который. Живет. Логично. Раки. Вообще свиньи, они что, да кирпичи загладывают, чтобы там ну, Так Они не живут, перетирают. Рак. Кто еще там? Раки. Раки, Раки вообще не, а не знаю. знаю. А как? Чем они живут? Так, ладно, раки могут быть. усы. <смех> не, ну эти <смех> жуют, живут. Как? Да У меня люблю. раки под вопросом. И <смех> кто там с первым <смех> был? И кошки и коры. И коры. <смех> ну что там не больше кур... Я правда не знаю про <смех> раков, понимаешь. Я знаю, что они едят всякую дрянь на. Жуют, прям жуют. Ну прям жуют написано. <смех> как? <смех> Желудком? <смех> Жилудка. Пускай будут раки. Все. Это безграничное право. Да? Я <Baham -WA -'s> просто подумала, как может курица оживать Дальше. <с ihn with> <с kabin Affairsarently> Что теряют космонавты во время полета? Сознание, сон, вес и память. Yeah. А я плохо про космонавта смотрела. Я улетела, не помню. Спать они спят, вес могут потерять. Хотя не факт. Что там еще было? Сознание и память. Причем? При при, во время полета. Ну, сознание могут потерять. А, есть а, теряют. Алина. Это же жизнь. Там нету нарисованности. Что из этого всего изобрели раньше? Часы, противогаз, термометр или телефон? Лампочку. И это был бы неверный вариант без этого. Часы. Так. Противогаз. Так. Термометр, так. Телефон. Часы. -дя -дя Ты снова права. Это логично! Вот энергетическими станциями клеток. Какое название органеллы? Mm -hmm. Связано с их функцией. Mm -hmm. А. синтеза белков. В. не пигары по сома синтезируют. Были. Были. Этот вариант. В. синтез АТФ и расшифровывать я не буду. Это биоталин это. Что ты должна знать, что это такое? Так ладно. В транспорт газов в том числе кислорода. В внутреннее клеточного пищеварения. Почему я так сложно говорю? Потому, что я перевожу с другого языка. Так, энергетические станции клеток. У этих органов связаны с их функцией. Отмерим синтез АТФ, транспорт кислорода и прочих газов внутреннего клеточного пищеварения. Мне почему-то уж хочется сказать про газы. Вот, АТФ. Вот про АТФ я вообще не в курсе Я не помню ничего Больше только скажу Я даже не помню что это Я готовила вопросы Это Я просто нашла ответ Я хочу сказать Или вот это как там про АТФ Синтез АТФ или Давай, а, синтез отверстия. И ты права. И на последний вопрос мы решили случайно загуглить вопрос из школьной программы. Сейчас посмотрим, какой будет и будем отвечать на него вместе. Рандомненький седьмой вопрос. Самая длинная в мире река? Это? Я так и думала, что это будет этот вопрос. Амазонка. Нил. Янцзы. Нил. На нажмите линд. на картинку, чтобы узнать ответ Амазонка Ян... самая глубокая. Амазонка. Нил. Лянцы. Что такое янцзы? Не знаю, точно не оно. Ну, самая длинная. Короче, нал. Ты на Нил ставишь? Я помню визуально. А Нил находится в Африке Левый. То есть Египет. Там такая ДНК. Там Амазонка в Америке. Вот мне почему-то на амазонку, но, по-моему, с ней связана не длина, а глубина. А Нил, наверное, самая широкая. Подожди, блин. А ты как думаешь? А ты знаешь это, а да? Нет, не, я. А ты ну, как мне думаешь? Надо нажать на картинку, чтобы узнать. Ответ я еще не жалко. Не знаю, я думаю Амазонку. Я тоже думаю Амазонку. Но... -то... А тебе не унимает. А янзы вообще какой-то рядом стоит такой типа. Нет, там еще. Где я? Кто я? Что вы хотите? А сейчас так и янзы. Да да, будет очень Давай, ну, скорее всего, амазонка. Думаешь, Нет, ну, Я ты поставлю же... на ньюку. Нет! Так. Нет, честно, ты сказала мазонка. А, давайте. ты, ты хотел? Хочешь... Нет, я думала. Мы тут это... Нет. Да ну хорошо, пускай будет мазонка. до конца. Да, мы угадали. Я очень удивлена и рада результатами наших сегодняшних дебатов. Я реально думала, что у меня все намного хуже. Самооценочка у меня прибавилась. Я реально всегда думала, что у меня немножечко как-то вот... Не хватает каких-то знаний, ума в каких-то сферах, но сейчас я реально могу всех утереть тем, а вы знаете, какая самая длинная река в мире? А вот и не знаете, а это Амазонка. Значит, если вам понравилось, я надеюсь, вам понравилась такая тематика, напишите, на какую тему еще снять такую викторину и напишите, сколько правильных ответов дали. Вы только честно, без гугла. Мне будет интересно узнать, кто со мной на одной волне. Хочу сказать спасибо моему вам, постельному вам помощнику Алене. Я надеюсь, она еще не раз появится у меня на канале. Mm -hmm. А я пошла монтировать это видео. Надеюсь, вы его увидите 1 сентября. Ну, mm -hmm. хотя mm -hmm. бы 3 mm -hmm. Спасибо всем, что были с нами. Всем mm -hmm. пока. Ты, ты, ты считаешь, что 2 в степени полтора это 3? Да. Mm -hmm. Mm -hmm. 2 в степени 1. А, так равно нож. Mm -hmm. Как так? <свес> Сказала бы я своей. <свес> Поехали, Мне, кстати, про раков там лобстеры, правда, но немножечко тоже рядом являются с раками. Одна... <свес> <свес> Одна женщина очень сильно сердовольная в Америке переживала за то, что приходится варить, ну живьё, как и раков и прасают такие готовы <свес> живые. Вот, и она захотела узнать, не будет ли им легче, если их накурить. Женщина взяла марихуану, накурила лобстером и хорошо На самом деле ученые на этот трэш посмотрели и выяснили, что действительно нервная система реагирует гораздо. Спокойнее на процесс за минутного умерщвления от помощи кипятка. У меня другой вопрос спросил. Если все утверждают о существовании Бога, какой же силы, почему не предположил, что люди будут варить рак лобстера и всякой малопродуктой живью и убрать именную систему, или как-то это все... Ну, ай, какая тебе разница, будет он сильно паниковать. А я вдруг знаю, я в следующей жизни буду лобстером?